Смотрите на канале Agile. Воспоминания Resident Evil и Silent Hill. Барри, помоги мне, пожалуйста! Дверь не открывается! Держись подальше от Джо. я сейчас вынесу эту дверь. Поспеши! Сюда! О, Барри! Это было слишком близко. Ты бы настала Джиллом Сэндвич. Лиза... Останься со мной, Гарри. Пожалуйста. Мне так страшно. Помоги мне. Спаси меня от них Пожалуйста Гарри Эй, я не могу добраться до шахты. Мне придется искать другой способ. Я догоню тебя позже. Ада, стой! Забудь. Это слишком грубо. Кто мог сделать что-то настолько отвратительное? Что? Что ты сказал? Я рад, что я встретил тебя. И я люблю тебя. Ты видела здесь маленькую девочку? Вы где-нибудь видели маленькую девочку? Ты не видела здесь маленькую девочку. Ты видела маленькую девочку. Ты видела маленькую девочку. Ты видел, маль... Ульон, Хау! Ульон, Какого чёрта? Весь город катится к чёрту. Люди ведут себя как ганадо, подробно описанный в отчете Кеннеди.